Здарова, это уже последняя часть Google Chrome OS, или же Google x 3 Ну, Chrome OS XE, погнали. Последняя, потому что я создал видео на YouTube и уже знаю, как ее пройти полностью. Через темную сторону Chrome OS Excel. Сюда вот надо пароль, который мы там получим, ввести. Сейчас ведем опять iagri the Google Копирую на всякий случай, и все. Вообще, я так думал, что у меня не получается в тот раз. Ну, походу, это надо делать... Как там? Как, как блядь, комбинацией. Сейчас. я на телефон сейчас видео будет и проходить по нему на компе. Очень интересно. Это сейчас телефон, телефон. Не, не компьютер, сейчас. Removing. Давай, давай, давай. Наверное, десятки в Windows 10 играл я. Это не из-за системы. Это просто неправильно проходилась игра. Но она как-то странная. В одном виде она быстро, в одном медленно, в одном вообще ни... ничего не произошло. <таспелевые> же самое. Сейчас на телефон будет Как проходить? Сука. Windows вообще уже охуела. Чушка тупая, нахуй. Так, нажимаем сюда. Сюда. сюда походу или здесь не надо просто не знаю нажимаем сюда ну что, что это за хуйня они играют она не работает ну блять вообще не ебал что за ебань нахуй с этими играми блядь? Так вот. А может я неправильно ее начал проходить? Такое бывает. Кстати, да, такое тоже бывает. О! Нажал сюда и появилась. Вывоза с этими играми. Нажимаем сюда. Сюда. Ждем пока закончится. Лучше подождать, пока я видел видео, как его закрылся. Сюда отводим. О! Я отвел, ничего не нажимал и вот все Вот это то, что мы вы не видели в первой серии. Сейчас будет открываться текстовый файлик, там где код. Это не код. Это походу надо расшифровать, чтобы узнать секретное сообщение. Я это не знаю. Это расшифровка, даже не буду ее расшифровать Кстати, лучше ее чистить, лучше зайти потом в диск C Вот, типа Саш зайти в диск C и почистить папку Google Это там текстовое сообщение будет от Google вот этой игры Вот, он нам нужен Заходим просто в игру, он сам закроется Вот, это не код. Это то, что надо расшифровать, походу. Но я, нам не надо. Так, смотрим дальше. О, я просто ничего не делал. И оно появилось, офигеть. Ну, реально, вы сами можете посмотреть, как люди проходили. Они дожимали, а у меня оно сразу появилось. Ну, что за бред? Или она сама, по где бы типа, время, я и сам не знаю. Вот, наш код. Сейчас красница. Если не красница, я перезагружу эту игру. нажимаем в ту кнопку вставляем сюда пароль пишем и поздравляем вы прошли игру вместе со мной все вы входим доступ разрешен все игра пройдена Ой, ну я даже сам, я же сказал в первую часть, я не умею английский читать, все, Я лох в английском. Эти ты что за хуйня с... Система, блядь. Некоторые уже тоже сняли. <свят> а, это спейн, типа, это спейн, типа, это спарта. <свят> Блять. О. А, мне что-то кажется, к Sonic X там тоже такая была японские буквы. Иероглифы японские. Угадайте, что сейчас будет скринер? А не. Будет обычная надпись. Спасибо. Ну игра закончена. И по словам этой игры, это последняя часть Google XN. Ну, ну блять. Жалко. Мы будем ждать Sonic за 8 Надеюсь, он выйдет или другие экзоигры экзоигры все равно не, ну, не перестанут ходить. их будут делать много и много но это еще миф да блять забейте что я сказал а, все игра кон... конец игры вот. я сам даже не знаю что такое реально не бейте мне вот что оно сделано, спасибо. Это конец серии Google X. О, кстати, тут Лучикита есть. Я знаю, это такой ютубер, вообще у него 400 тысяч подписчиков, Какого хуя, так мало. Он много, он он, он он он блять много делает видео. Он много делает видео, он сослужит нож. вообще не подписываться, вообще пиздец. Ну короче, все мы прошли эту игру. До 7